Mm. <music> Университетские ученые сделали новый шаг Навстречу к малоизученной теме гибернации Стоит принять к сведению, что гибернация Это остановка формы образовательных процессов в организме Чем-то схожая с зимней спячкой На сегодняшний день для основательного изучения гибернации Науки не хватает данных по эмбриональному развитию И вот, совместно с коллегами из Японского института Риген Наши ученые получили новейшие данные об эмбриональном развитии Только лишь в эксперименте участвовал отнюдь не человеческий эмбрион Оно и понятно по этическим причинам Такая возможность не предоставляется. А вот изучить ближайший организм, который подходит на эту роль, запросто. По мнению ученых, им является обыкновенная домашняя курица. Потому что, как и человек, она относится к группам с достаточно консервативным развитием. Известно, что часть работы проводилась в Японии. В общем, наш проект посвящен курице и ее эмбриональному развитию. Это часть большого проекта «Фантом» в институте Рикен, в Юкогаме, который занимается аннотацией геномов млекопитающих. Вот они используют в основе своего проекта метод Кейдж, который позволяет определить промоторную область генов Ученые убеждены, что птенцы-курицы способны останавливать свое развитие при понижении температуры и возобновлять его при возвращении к температурной норме. Когда курица уходит с насеста, эмбрионы перестают развиваться до того момента, пока температура опять не поднимется до нормы. То есть, если яйца сильно охладить, они перестают развиваться, и эмбрионы впадают в состояние гибернации. Так что в перспективе, предложенном изучении данного процесса, есть возможность переноса этой способности на клетки и ткани человека. Цыплята, они, как и человек, они относятся к мниотам, то есть они, у них э, три зародышевых слоя, когда идет развитие эмбриона. Это очень консервативный достаточно механизм. И если какие-то гены участвуют в этом процессе у курицы, то в большой вероятности они будут участвовать и у человека. Конечно же, изучение куры цыплят – это не основная цель ученых. Надо сказать, что особый интерес коллектива, который изучает экстремальные состояния организмов, вызывает способность эмбриона останавливать свое развитие при понижении температуры. Эта способность гибернации в настоящее время мало изучена и интересна. Прежде всего, перспективы практического применения научных результатов. Гибернация у цыплят – это, конечно, не настолько экстремальное состояние, как ангидробиоз, но такой механизм может быть проще адаптирован к тканям и клеткам человека. Так что определение ключевых молекулярных компонентов регуляции этого процесса станет достойным продолжением такой работы. Адель Шемилова, Универньюз.